Отлично. Первым выстрелом И это наш новейший танк, первым же выстрелом. Генерал-фельдмаршал Манштейн, начинайте. Мой фюрер, позвольте зачитать проект вашего приказа. Совершенно секретно. Оперативный приказ номер 6. Я решил, как только позволят условия погоды, провести операцию «Цитадель». Главная цель операции — одновременным наступлением с севера и с юга окружить и уничтожить русские войска, сосредоточенные на Курском выступе, с последующим танковым ударом на северо-восток в обход Москвы. Для проведения операции «Цитадель» на направлениях главного удара Привлекаются 17 танковых, 2 моторизованные и 22 пехотные дивизии. Какая численность войска? Около миллиона солдат. 2700 танков, из них 800 тигров и 1800 самолетов, мой февраж. Господа генералы! Две проведенные нами кампании 41 и 42 -го годов не привели к разгрому русских. Мы начинаем третью кампанию 1943 -го года, которая будет решающей. Мы провели тотальную мобилизацию. Это дало возможность довести численность наших войск, действующих на фронтах, до 9,5 миллионов человек. Такой армии Германия никогда не имела. Мы построили новые сверхмощные танки, тигры, которые должны сокрушить оборону русских. Должны сокрушить а как же вот это русский противотанковый снаряд пробивает лобовую броню тигра и вы хотите сейчас наступать я не могу рисковать Немедленно возвратить все «Тигры» на заводы и поставить дополнительную броню мы не можем начинать сейчас операцию цитадель Готовится, готовится и готовится. уже около месяца на всех фронтах сатиши. Не могут опомниться после Сталинграда, товарищ Сталин. А мы после Харкова, товарищ Василевский. Сталинград это большое поражение Гитлера. И военное, и политическое. Но под Харьком Немцы показали, что они еще очень сильны и что вращающая битва впереди. Нет сомнений в том, что противник, ну, попытается взять стратегическую инициативу в свои руки. Весь вопрос заключается в том, где, когда. И какими силами нанесет он удар? Что скажет Чуков? Я считаю, товарищ Сталин, что Германия в состоянии к летней кампании подготовить крупную наступательную операцию на одном стратегическом направлении. Учитывая экономические ресурсы юга Украины, я считаю, что противник будет упорно драться за Донбасс. А для этого ему удобнее всего использовать выгодную для себя оперативную конфигурацию в районе Курской дуги. Вот, посмотрите. Наступая с севера и с юга, противник может подрезать и окружить войска Центрального и Воронежского фронта. После чего перед ним могут открыться перспективы широкого маневра в любом стратегическом направлении. А что скажет Васильевский? В течение последнего времени генштаб провел тщательную воздушную агентурную разведку, товарищ Сталин. Разведку установила, главные потоки войск противника идут к району Полтава-Харьков, а также в районы Орла-Брянска. Это подтверждает предположение маршала Жукова. Что предлагает Генштаб, товарищ Антон? Генштаб Товарищ Сталин, предлагает встретить наступление немецких войск мощными средствами обороны, обескровить противника, затем, перейдя в контрнаступление, разгромить. Мы начали разработку операций. Разработку операции. А если наша оборона не выдержит удар немецких войск, как это не раз было в 1941 и 1942 годах, вы можете поручиться за это? Можем, товарищ Сталин, Рядовой шестого саперного батальона делал проходы в минных полях. За что получили железный крест? Вовью Сталинград. Сталинград? Что же вам повезло, для вас война уже кончилась. Sie sind offenbar ein Glück, Für sie ist der Krieg schon zu Ende. Sie werden mich erschießen. Сталинград beginnen. Und diesmal werden wir bis Moskau kommen. Man hat uns dem Führerbefehl verlesen. Вы меня расстреляете, но завтра начнется для вас, Сталинград. Мы дойдем до Москвы. Нам зачитали приказ фюрера. Что это за приказ? Колоссальный удар будет нанесен сегодня утром под Курском. Это будет последний и решающий удар. Когда начало наступления? Ангриф. 5 июля, в 3 часа утра. Значит, в 3 часа. Если так, через два часа. Что это, миф или реальность? Во-первых, Ставка нас предупреждала о сроке немецкого наступления в период 3-6 июля. Во-вторых, как известно, Фельдмаршал Манштейн вчера на Воронежском фронте провел разведку боем. И, наконец, командующий группой армии Центр, Фельдмаршал фон Клюга. Что известно Клюга? Последний партизан, он выехал вчера из орла и со своим штабом принялся к фронту. Так что все говорит за то, что они готовы начать. Три часа утра, если верить пленному. Да, если верить пленному. Какие меры вами предусмотрены? Внезапный огонь из всех видов артиллерии. Контр-арт-подготовка. Отдавайте приказ. Но мы не установили районы сосредоточения противника. Это значит стрелять по кустам. А если пленный прав, и через час 55 минут немцы начнут наступление? Тогда наш артиллерийский удар необходим, товарищ маршал. Командующий артиллерией. Приступайте. Слушаюсь. определенное молчание, как пишут в романах. Чего свистишь? Весело очень. А что товарищ капитан? Двигаем вперед, трофеи будут. Склады по ролом есть. Склады. А если назад до Курска дропанем? Ну что? Ну а если? Товарищ капитан, у вас вызывает командир полка. И еще хочу напомнить тебе, Цветаев. Связи с обстановкой разный может случиться. Пехота будет пропускать танки через себя. Танки сразу на вас пойдут. Учти это. учил товарищ подполковник. Что учил? Почему так легкомысленно отвечаешь? Всего честь, капитан Светаев, нельзя. Десять танк на вас пойдет или 50. Во всяком случае, рассчитывать вот на 50. Твоя высота будет настыкиваться с батальонами Максимова и Орлова. Орлов! Что? Ничего. Все понял. Разрешите идти, товарищ подполковник? Иди. Вы тоже идите к своим батальонам. Учел? Учел. Молчат. Странно молчат, а? Может, передумали. Ну не пухать и не пера, Максимов. Знаешь, иди ты. Слушай, Орлов, что у тебя? Зубы болят? Угу. На мирной почве. Понятия не имею. Душу выматывает. Знаешь, как у плохого солдата, Перед боем всегда понос. Зоечка, я ужасно рад вас видеть, Зоечка. А ну, идет прямо и не оглядывайся. Есть. М -м. Ты чего здесь? Я просто боюсь немного. Нехорошо как-то на душе. Ничего с нами не случится. Все будет в порядке. Странно, немецком наступление как облегчение ждем. Три часа пятьдесят шесть минут. Начнут или не начнут? Должны. Должны. Ясно одно, военная машина приведена в действие, остановить ее нельзя. соедините ко меня с Воронежским фронтом. Гробовая тишина, Георгий Константинович. Да, никаких признаков серьезного начала. Может быть, дождемся, повезет. Счастливо. Тоже ждут. Аж звенит как тихо. Ну что? Все по-прежнему, Николай Михайлович. На передовой никакого движения. Александр Михайлович, может, потревожим вторые эшелон? Давайте. Соедините меня с Катуковым. Товарищ генерал, боевая тревога. Ясно. Разрешите, я помогу. Иди. Сейчас приду. Иди, иди. Ну что, товарищ лейтенант, тревога. Ладно, давай дорожкин к мотоциклу и без любопытства. Знаешь, не люблю. Слушаюсь. Это то что же, экипаж? Экипаж танка номер тринадцатый, генерал. А где же танк? Где командир? Препрошу, пани, генерал, но позволю, что замелдует, что доводца нашего корабля, поручник Васильев, всегда, что, что так скажу, с дисциплинованием и пунктуальностью. Он действительно не мог бы скомплетовать заводом корабля. Что он сказал, вы поняли? Никак нет, товарищ командующий. А я понял. Экипаж пытается храбро защищать своего командира. Так где же командир? Лейтенант Васильев прибивает ваш гайал. Значит, говорите по-русски. Поляк? Так точно поляк, товарищ генерал. Я из Варшавы три года служил в Советской армии. А почему все-таки говорили по-польски? Думаю по-польски, товарищ генерал. Вижу, за словом в карман не полезете. Товарищ генерал, лейтенант Васильев пошел докладывать. докладывать? Вам что, лейтенант Васильев, офицерские погоны надоели? Прямо говорите, ну? Никак нет, товарищ генерал. Офицерские погоны мне не надоели. Надо бы. Ладно. После боя решим, насколько тяжелые вам офицерские погоны. Марш ко взводу! Слушаюсь! Господин фельдмаршал, весь замысел операции был основан на внезапности. Теперь она утрачена. Русская артиллерия нарушила связь. В передовых частях серьезные потери. Что же вы предлагаете? Отменить операцию. Это нереально. Вы информировали фюрера о событиях этой ночи? Я не счел нужным. Но потом уже будет поздно. Что же вы хотите? Прошу вас, господин фельдмаршал, позвоните фюреру. Речь идет о решающей военной операции, о судьбе Германии. Мы начинаем сражение, которое решит исход войны. Когда вы сможете атаковать? Через час. Действуйте. К орудиям! Европейские государства уже присоединены к Германии. Вот перед вами эти государства Португалия, Испания, Франция, Италия, Бельгия, Голландия, Дания, Норвегия, Финляндия и все Балканы в ближайшее время будут организованы новые государства из завоеванных Германией земель. Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Украины. Что же остается в Европе? Полоса русской земли, судьба которой уже предрешена. Сегодня немецкие войска прорвали советский фронт у основания Курской дуги и 10 советских армий попали в Огненное кольцо. Такого колоссального удара большевистская Россия уже не выдержит. На наших мундирах вы видите знак РОА. Это значит Русская Освободительная Армия. Вы тоже можете присоединиться к этой армии, если хотите, чтобы ваши жены и дети, матери и отцы встретили вас, как своих освободителей. Я предлагаю всем, кто хочет присоединиться к русской освободительной армии, выйти вперед. Мое имя Артур фон Крестман. Я представляю Международный Красный Крест. Вот сообщение швейцарских газет. Делегация Красного Креста отправилась в Швейцарии в Москву, чтобы обсудить с советскими властями миропомощь помощи русским военнопленным. С большим трудом делегация тобила встречи со Сталином. Он выслушал представителей Швейцарского Красного Креста и ответил, у нас нет... Двое напленных. У нас есть только предатели. Теперь вы знаете, что вас ждет на родной земле. Еще раз предлагаю, кто хочет к нам присоединиться, выйти вперед. Кто еще. Власовцев увести, всем остальным экзекуция. Решт, Вы Сталин? Нет. А кто же вы? Яков Джугашвили. Ну, не все ли равно, вы сын Сталина. А мы с вами встречались. Не помню. На маневрах под Киевом до войны. Я был тогда в штабе Синих. А теперь? Не забывайте, в Сталин. Я хочу помочь вам, а вы, петушитесь, сколько времени вы в плену? С августа 41-го, почти два года. Ну вот, а теперь у вас есть возможность вернуться домой. С вашей армией. Мне поручно передать, что Гитлер хочет обменять вас на фильдмаршала Паулюса, взятого в плен под Сталинградом. Но для этого вы должны написать письмо отцу. Я ничего писать не буду. Подумайте еще раз. Я ничего писать не буду Сталину. Если обмен на Паулюса не состоится, вас расстреляют. Наши танки, товарищ полковник. Где вы видите наши? Назад! Влево давай! Влево давай! Быстро! Быстрее! Ну! Давай! Я вижу, знаю, знаю А вы его. знаете, что подполковник, что только что у вас в тылу меня обстреляли немецкие танки? Вы это знаете? Так точно. Что так точно? Почему все-таки они прорвались? Товарищ полковник, сорок танков прорвало оборону батальона Максимова. Товарищ подполковник, майор Максимов. Что? Как Максимов? Да откуда? Откуда ты? Батальон оставил! Людей бросил, Но, майор! Прокомник, разрешите выяснить, в чем дело? Ну, как ты здесь? Как ты здесь, ну? Снарядом завалил бредаж. Очнулся! А в и немцы! Моих людей нет! И я не мог! Не мог я! Мои люди на высоте! Вон там! Иди на высоту! Давай теперь стоять! Батальону! Сейчас же! Бегом марш! Марш! Люди его до последней капли крови, а он трус. Куда ты? максимов с ума сошел Контужен что ли броневай им огонь Второй батальон отходит! Дропану, вон они! Видите? Вон они! Я вон они! Товарищ капитан Орлов отходит! Не выдержали славяне! Эх, бродяги! Стой! Расстреляю первого назад! Назад! Назад! Орлов! Как Гарки с пропали, пошли! Пропаривай Где Орлов? Ты. Орлов где? ложусь! ложись! Отстреливаться! Ах вы драпорщики, мать вашу! На взорвать! На взорвать! Открапываться Орлов жив! пули еще для меня не отлиты! Я сижу, у него трапает! Назад! Назад, душный хвост! Да Назад! Die! Приезжай. Товарищ капитан, Снаряд. держитесь! Снаряды будут! Быстрее осталось, товарищ Есть это! Товарищ капитан, осталось пять снарядов! Сашка, Бегом! По десяток снарядов, понимаешь? Будут десяточек. Будут, будут. Должны быть. Пацанух, мы все погибли здесь выполняя приказ. Мы все погибли здесь выполняя приказ. Мы не погибли. Мы погибли здесь, Что вы говорите? Мы не погибли. Вы контужены. Вы контужены. Саша, милый, у нас два снаряда. У нас всего два снаряда. Скорее в тыл, в тыл. Ну быстрее, милый, я прошу вас. убить его не убьют сестра сестра все хорошо будет милый сейчас все будет хорошо сейчас подожди подожди милый Все будет хорошо. конец боя. Это должно же когда-нибудь кончиться. Это должно кончиться. Майор Максимов, Геннадий Михайлович, командир второго батальона 206-го стрелкового полка 381-й дивизии. Ты русский? Майор Максимов, генерал, хотел бы задать вам несколько вопросов, ответы на которые могут сохранить вам жизнь. Русский, знаешь? Ты что, русский? Я немец, но я жил в России. Майор Максимов, генерал задает один вопрос. Как глубоко советская оборона в направлении станции банарии? Я повторяю вопрос. Вы слышите меня? Я жду. Ага. Так ли это, что маршал Жуков приехал на фронт генералу Рокоссовскому и находится в войсках? Мне ist что bekannt, dass unter den russischen Soldaten eine Redensart herrscht: Где маршал Жуков на фронт, идет он отрывок. это? Известно, что у русских солдат есть поговорка. Когда приезжает маршал Жуков, начинается наступление. Так ли это? Так. А теперь вы можете меня расстрелять. В немецкой армии не расстреливают пленных русских офицеров. Ваша жизнь, солдата, принадлежит маршалу Жукову и генералу Рокоссовскому. Вы свободны. Если у вас будет случай увидеть их, передайте им, что немецкие танки через три дня будут в Курске. И вам, майор, я вам даю вам хороший совет. Не верите в второй раз в полный полный офицер. Цитани Кугли, Гафенша, Фор. Только желаю вам, майор, второй раз не сдаваться в плен. Смелый офицер предпочитает пулю в лоб, чем плен. Авштейн. Теперь беги, тебе подарили жизнь, майор, радуйся, беги, беги, беги. Мне подарили жизнь, фрицы, в Курске будете? Нет, вот ваши танки горят, вот горят! Да вас надо душить, как крыс вас душить надо, да если Господи. Беги, красная сволочь. Стреляй. Ты увидишь, как умрет русский майор Максимов. Стреляй, курва немецкая. Ну, последний раз. Беги, беги, стреляй, стреляй. <связь> <связь> Таким образом, в течение 5 6 8 и всего дня 9 июля ударная группировка генерала Моделя пыталась прорвать оборону наших войск по полосе 13 48 и 70 армии. Противник продвинулся до 10 километров, но прорвать оборону ему не удалось. Прошу доложить данные на 9 июля с Воронежского. На Баянском направлении немцы рассекли оборону 6-й гвардейской армии Чистякова и продвинулись на 30 километров. Тяжелые бои идут во второй полосе обороны. Танковая армия Катукова приняла удар на себя. Такова обстановка на 9 июля. Секли. Да, тяжеленько Ватутину. Разве нам легче, Георгий Константинович? Сравнительно. Все мы ожидали более мощный удар на участке Центрального фронта, а не у Ватутина. А, впрочем, на войне каждому генералу кажется, что главный удар приходится на него. Москва, товарищ марш. Товарищ Жуков? Да, товарищ Сталин. Здравствуйте. Я вас слушаю. Как дела? Мы с Рокоссовским считаем, что противник выдыхается. Обнаружена перегруппировка его частей в районе Тёплой Панари-2. Над прорыв противник не имеет сил. Видимо, перейдет к оборонительным действиям. Не пора ли наступать Рокоссовскому? Ваше мнение? Я считаю, что пора вводить войска Брянского и Западного фронтов, как это предусмотрено планом Кутузов. Без этих ударов успешное контрнаступление Рокосовского невозможно. Когда, по-вашему, можно начать? Я думаю, не раньше 12-го. Будем считать это крайним сроком. Верховный торопит. Что еще, товарищ Антон? К нашему военному аташе в Швеции обратился международный красный крест. Опять они пытаются навязать нам свою мораль. Речь идет о вашем сыне Якове, товарищ Сталин. Немцы предлагают через Красный Крест обменять его на фельдмаршала Паулиса. Я солдата на фельдмаршала не меняю. Наш девиз Победить или умереть Фюрер сказал Я начинаю все сначала Эти слова фюрера оправдываются Великая германская армия Начала невиданное по мощи наступление на Курск Еще одно решающее усилие И большевистский фронт будет опрокинут Господи Благослови наше оружие! Выключите. Я не могу слышать, как этот негодяй призывает Господа Бога. Но если даже Геббельс, как обычно, наполовину приврал, обстановка под Курском, видимо, действительно напряженная. По нашим данным, в немецком наступлении участвует до миллиона солдат и до трех тысяч танков. Боюсь, что на этот раз русские могут не выдержать. A very, very crisis. Наступает кризис. Может быть, есть смысл пересмотреть сроки плана Оверлорд и форсировать высадку в Нормандии? Mm -hmm. Я продолжаю настаивать на вторжении в Европу через Балканы. Тем более, что положение партизан в Югославии крайне тяжелое. Да, но почти безнадежное, господин премьер-министр. Как вы переносите наш горный поход, капитан? Поход переносится легче, когда знаешь его цель. Если мы соединимся с действующими восточной Боснии партизанскими бригадами, наши силы удвоятся. Дай бог, может быть, к этому времени союзники высадятся на Балканах. Господин Черчилль хочет опередить русских и не пустить их на Балканы. Во всяком случае, это уже второй фронт. Второй фронт на Балканах уже создан Народно-революционной армией Югославии. Мы ведем здесь тяжелые бои. Мы сражаемся. Я всегда вместе с вами. Мы знаем об этом, капитан. Спасибо. Друже, верховные коменданты. Товарищ командир, впереди немецкие машины. Мы окружены. Будем прорываться. перехват, товарищ генерал. Всем, всем, всем. Югославская народная армия вырвалась из окружения. Югославская армия продолжает борьбу. Поддерживайте связь. Это очень важно. Слушаюсь. Генерал Рыбалков прибыл. приездом, Павел Семенович. Спасибо. Пойдем, поговорим. Вот посмотрите, какая сложилась обстановка на 18 часов 10 июля. Фельдмаршалу фон Клюге удалось вклиниться в оборону Рокоссовского на 10-12 километров. А у Ватутина противник продвинулся в глубину нашей обороны до 40 километров. Сегодня фельдмаршал фон Клюге по сведениям нашей разведки, ввел в бой свой последний резерв. 12-ю танковую, 10-ю, 36-ю моторизованные дивизии. И тем самым Павел Семенович он ослабил свой левый фланг. Генеральный штаб считает, что пора начинать операцию Кутузов. Ударить во фланг немецкой группировки от суда. Сергей Матвеевич, объясните задачу генерала Рыбалка. Ваша танковая армия, наступая в полосе Брянского фронта, при благоприятных условиях должна взять город Орел. Я Орел брать не буду. Как не будешь? Улицы там очень узкие, развернуться негде. Мне там все танки сожгут. Так, что же вы предлагаете? А я его обойду, а всю славу отдам пехоте. Ну, славой мы сочтемся после войны. Желаю удачи. Час назад русские войска Западного и Брянского фронта, фронта перешли в наступление. Против моего левого фланга. Ja, ja. Aber das die von Modlin, die Это ставит под угрозу окружения всю ударную группировку Моделя. В этих условиях мне ничего больше не остается, как отказаться от наступления на Курск с севера. Прошу вас подождать, докладывать фюреру о своем решении. Операция «Цитадель» вступает в свою заключительную фазу. Я сегодня ввожу в сражение все танковые дивизии. Да, все 11. У меня здесь командиры дивизий. Они полны решимости быть в Курске. Желаю успеха. Господа, фельдмаршал фон Клюге, надеется завтра быть в Курске. Мы будем там сегодня, господин фельдмаршал. Мы танкисты дивизии Адольф Гитлер, господин фельдмаршал. Достойные слова, Адольф Благодарю вас. Вы должны понимать, что положение противника критическое. Сражение приобретает характер натянутой струны. Она должна оборваться. От действий нашей дивизии сейчас зависит очень многое, если не все. Танковая дивизия СС Райх готова к атаке. Танковая дивизия СС Мёртвая голова прорвется к Курску. 19-ая танковая дивизия выполнит свой долг, господин фельдмаршал. Долг объединяет нас всех. Победить или умереть. Так точно, господин фельдмаршал. Я всегда это помню. Решительный натиск, и струна лопнет. Вы свободны. поместился бы. Есть! Взвод! Делай, как я! Калиберн. Нет, вроде ничего не видно. В реку, Горохов, в реку там, Гасить, там Горохов, в реку, в, реку, в, реку, горохов, в, реку. Горохов, в реку. ликвидировать своими силами, слышишь? Казачи взять обратно. Пока не возьмешь Казачи, разговаривать не о чем. Все. Как дела в районе Прохоровки? Плохо, Александр Михайлович. Противник прорвал оборону в районе 183-й дивизии и второго танкового корпуса и прет на Прохоровку. А на других участках тоже жмет изо всех сил. Резервы все в бою. Александр Михайлович, попросите у Сталина пятую танковую время, ей-бог, время. Все понимание, Николай Федорович, но пятая танковая армия в составе степного фронта у Конева. А степной фронт. Резерв ставки, созданный для наступления. Александр Михайлович, но ну вы же сами видите, что в наступлении противника назревает кризис. И контрудар пятый может решить все. Александр Михайлович, попросите у Сталина. Попробуем. Соедините меня со Ставкой. Степной фронт был резервным фронтом Ставки. Он предназначался для введения в бой в случае успеха нашего контрнаступления на Курской дуге. Но Сталин, встревоженный обстановкой южнее Курска, передал Ватутину из Степного фронта две армии. Пятую гвардейскую генерала Жадова и пятую танковую генерала Ротмистрова. Командующий, пятая танковой армии получила задачу уничтожить вклинившуюся группировку противника. Рубеж развертываний западней Прохоровки. Противник уже в Прохоровке. Немедленно разворачивай армию. Слушаюсь, товарищ командующий. Наступил поворот в Курском сражении Vielleicht sogar im ganzen А может быть во всей кампании на востоке генерал фельдмаршал. Господин фельдмаршал. Моя дивизия не существует. Моей дивизии нет. Но ich kenne meine Pflicht. Я не забуду о своем долге. Что это? Генерал Шмидт! Напрасно. Передайте войскам, держаться любой ценой. Я подготовлю приказ. Нам нечего сказать своим солдатам, генерал. Держаться, держаться. Но немецкие войска не смогли удержать мощное контрнаступление советских армий. Величайшее во Второй мировой войне танковое сражение под Прохоровкой решило исход битвы на Курской дуге. Это было начало конца фашистской Германии. Хотя до полной победы еще оставалось два долгих года боев, страданий, мужества и потерь.